Страус. Отряд страусообразных. Страусы населяют Африку. Нелетающая птица. Весит от 60 до 80 килограмм. Хорошо бегает. Питаются страусы растениями, насекомыми. На страусах можно ездить верхом. Дверие используется для вееров.